Вот так выглядит бракованный кран. Это китайский браковый ширпотреб Здесь оно сгнило. Как мы видим. И придется полностью менять целый кран. Краны лучше брать, которые латунные или чугунные на худой, конец. А лучше латунь. Это все, 2-3 года ее на Как мы видим, оно все сгнило. Теперь будем его менять. Вот купили новый кран. Заводим сюда подводку. Одну спиру. Проводим его два раповину. На конце ставим гайку. Потому что если сразу две закрутим, то гайка не войдет. Гайку ставим. И потом через эту гайку берем сразу вторую подводку. Будем сюда же. Вот так. Будем подбирать вторую подводку сюда. И закручиваем. Вот вывели гайку. Вот конец подводки сюда пропихиваем Сейчас в эту гайку будем пропихивать подводку И заводим И Теперь эту подводку заводим сюда И прикручиваем здесь И Закручиваем Но прежде чем закрутить здесь должно быть Уплотните на кольцо обязательно. Надо внимательно посмотреть, чтобы была резиновая прокладка. Когда посмотрели, что все есть, теперь можно подводку эту закручивать. Закручиваем ее Подтянули хорошо. Теперь ставим. И подтягиваем поворотом. Без ключей, без ничего. Прямо ослабили. Гайку там удерживаем и затягиваем здесь как надо. Поставлю необходимое нам положение. Все здесь поставили. Теперь те нижние концы подводки будем подсоединять. Итак проверяем как бежит вода. Все нормально. Бежит вода. Вот как видим. Все. Работа способна. Сейчас проверим, поддержки есть ли. Вот так за короткий период времени заменили наш сломанный кран-смеситель. Надеюсь, это видео было полезным. Кто желает быть в курсе всех событий, что делается на моем канале, то подписываемся. Всем желаю удачи и успеха. Всего доброго. До свидания.